В церкви города Обнинска, Калужской области, нас стани благословили передавать приветствие там, где мы будем находиться. Эта песня, эта песня еврейская, это как продолжение вот того объявления, которое делал брат Николай. И это молитва. Эта песня была положена на, на мелодию всем известной шуточной песни, где молодой человек просит, задает вопросы своей ну, предполагаемой невесте, и она ему шуточно отвечает. А песня, которую я спою, это Виктор Клименко ее пел, это песня «Молитва». Слова простые, и они могут пригодиться нам, может быть, в эти времена, когда кто-то, может быть, проходит через какие-то долины, грустные, печальные дни. Это молитва о том, чтобы Бог дал силы проходить это. И долину плача нас проведи ты. В пустыне дождь на нас свой пошли. Здесь э, и есть именно еврейские нотки э, «Твой рассеянный народ». Да, собери, твой, твой рассеянный народ. Но сейчас многие люди лишены э, своего дома, своей родины, и поэтому тоже в каком-то смысле являются рассеянным народом. Молитвы вы, слушай, ты мой вздох, Царь, Спаситель, друг и Бог. И дай мне силы вместе с тобою. Спешить к высотам твоей тропою. Тумба-ла-ла, тумба-ла-лай, тумба лайка Ты поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, Дай нам увидеть Иерусалим. Я верю, трубный зов доведет, Твой рассеянный народ Долиною плача нас проведи Ты в пустыне дождь, на нас твой пошли Тумбала, тумбала, тумбала лайка Ты поиграй нам, поиграй балалайка Мир наш уныл, пошли нам ты радость Дай нам увидеть Иерусалим и в землю благ с победой веди, Мир твой дивный дай тогда. Радость и воды сплещутся вновь, Там поспоем твою мы любовь. Тумбала, тумбала, тумбала. Ты поиграй нам, поиграй, балалайка, мир наш уныл. Пошли нам. Ты радость, дай нам увидеть, Иерусалим. Спасибо.